Приветствую всех, дорогие друзья, сегодня 31 число, утра, а это значит, совсем скоро придет Новый год. Хочу поздравить всех вас с наступающим Новым годом, с наступающим Рождеством, с наступающими праздниками. Пожелать всем здоровья, счастья, любви, успехов и долголетия что хотел подвести в итоге этого года год прошел замечательно много всего нового случилось канал набрал почти 2000 подписчиков, есть постоянные зрители, это очень хорошо, всем спасибо всем спасибо за просмотры будут еще видео в следующем году все будет очень хорошо всем хочу пожелать здоровья, любви, счастья долголетия и много-много денег хочу объявить новогодний конкурс конкурс будет проходить до 7 числа конкурс Будет очень простой, вам надо будет быть подписанным на мой канал, сделать репост этого видео вконтакте и оставить положительный комментарий. Ну, в принципе, и все. Значит, 7 числа мы подведем итоги конкурса, выявим победителя, и победитель сможет забрать любым доступным способом эту тысячу рублей. Ну, в принципе, на этом и все. Еще раз поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Желаю любви, успехов, счастья, здоровья. Оставайтесь с каналом. Ставьте лайки, комментируйте и всего самого наилучшего. Всем пока.